Этой осенью запах ночных переулков Особыми чарами смог обладать. Все ведет сквозь туман затяжная прогулка. Мне с чарами города не совладать. Уютные бары, паршивые люди, Исписаны стены обрывками чувств, Чья сила в вечернем экспрессе прибудет И на ночь зальет город шторм без рассудств. Свое место нашел, среди яркой рекламы людей, для которых неведом закон, Сред порочных умов, повествующих драма, Что на совесть прольют белой краски флакон. Мила такая мне картина, В жизни не стану ждать другой, Моя смертельная рутина. Пускай несет сквозь сумрак злой. Этой осни он близку листьев особый. Не пойму все свинцовый он или стальной. Мчат ко мне чередой, Цвет вернуть себе, что чтобы. Слава Богу, удача, пока что со мной. Где случайных прохожих взгляд упасть не думал. За замками из пороха сцены грязных идей. Роли вшиты внутрь, без овации и шума. Свои пьесы проводят тени честных людей. При свете дня образ объединяют с тысячей лиц, блуждающих вокруг. Без сожалений те же лица устраняют. Если корысть на них укажет вдруг, И на меня их страх кослявым пальцем, конечно же, указывал не раз, могу понять, зано затем скитальцем, Моя работа им мозолит глаз Я в эту осень по-особому настойчив, быть может Совесть хочется унять Мне ли не знать Как разум наш находчив Когда себя желаем оправдать И все же Жизнь свою я четко вижу Мое призвание тени Свету предавать И я неплох Заслуг своих не снижен Другую роль мне сложно Представлять А листья все летят мне в спину. Но то даже по нраву мне порой. Враг мой рычит, как загнанная псина. А значит чувствует дыхание за спиной.